Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видеообзоре я вам хочу показать вот такую вот замечательную осеннюю-весеннюю шапочку, ниндзя-черепашка. Я связала Микеланджело, если не ошибаюсь. Также можно связать и любую другую в качестве дополнительного цвета повязочку красного, желтого, оранжевого цвета. То есть в зависимости от того, какую черепашку вы хотите, чтобы у вас была связана. Я использовала голубой цвет. Связана шапочка рассчитана на 5-6 лет мальчику, а можно ее связать более в уменьшенном варианте. Вы просто по ходу вязания, я вам расскажу, как в днище уменьшить, так сказать, объем, и она будет довольно-таки в меньших размерах. Если вы будете делать до годика размер, либо до трех лет, то советую вам сделать все-таки здесь шнурочки-завязочки. Для того, чтобы не задувало ушки. Если вы вяжете для более старшего возраста, то можно, в принципе, как и не вязать эти ушки совсем. Это, в принципе, как довязать в качестве такого украшения. Также я украсила шапочку имитированием завязывания глаз лентой. То есть, в общем, вы вяжете на свое усмотрение. Эту ленточку можно поднять более выше связать, а здесь выше Ротик, допустим, и добавить язычок. Это для тех, кто хочет для более меньшего возраста, так сказать, связать. В общем, украшайте на свое усмотрение. Скоро выйдут две части этой шапочки. Когда выйдут части, я ссылочку оставлю под этим видео на части, конечно же. Присоединяйтесь, будем вязать вместе. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петель к вам. Весеннего настроения. Пока-пока.